Всем привет, дорогие друзья! С вами снова ДНХ, и сегодня мы будем с вами играть для нашего канала. Это новая игра, и она называется House in Flipper. Это игра, ну, напоминает типа ремонтировать, дом, убирать там все и наварить, наводить там порядок. Можно делать множество аккаунтов. У меня уже есть один аккаунт, так что давайте на нем мы будем играть. У нас идет загрузка. Нужно будет сейчас, я думаю, для начала расскажу чудо да как. И потом уже в следующих, может быть, сериях будем уже более э, ремонтировать больше домов. А сейчас я расскажу чудо да как. Ну вот этот вот это мой типа домик небольшой. Сделал тут небольшой ремонт. Обои поклеил. Кровать все купил. Ну, конечно, еще не все. Тут множество еще нету. Но, в принципе, уже вполне себе пристойненький домик это маленький офис 27 квадратных метров и ванная на 6 квадратных метров то есть не так уж и много 33 квадратных метров так можем нажать планшет и посмотреть почта ящик можно посмотреть свои дома мой дом именно стоит, мой офис, вот этот, 67200. Это начальный. Можно покупать еще огромное количество домов. Вот они. Агентство недвижимости. Здесь дома довольно-таки дорогие. Есть более дешевые, есть более дорогие. Видите, самое дорогое, 511300 сейчас стоит. А самое дешевое, тысяч. Архивы, это то, что я уже проходил, то есть какие дома чинил и все, типа этого. Почтовый ящик это то, что мы можем сейчас взять задание и выполнять его, чем мы сегодня, наверное, и займемся. Ну, ремонтик я такой небольшой сделал, покрасил, видите, вверх, покрасил также все стенки красным цветом, потом наклеил обои, купил вот такой вот компьютерик, довольно-таки дорогой. Стул купил, для мусора купил, двери, видите, шикарный поставил, потому что поначалу здесь вообще все было плохое, все продал, ремонтик небольшой такой хороший сделал. Но нужно, конечно, еще много чего докупать, или даже не стоит, наверное, покупать, потом купить более большой дом и уже там делать. Потому что здесь, на самом деле, очень мало места, то есть даже не ни холодильник, ничего не поставить. Можно нажать магазины, здесь различное количество предметов можно покупать. То есть здесь есть всякие ванны различные, двери, стулья, что тут еще у нас, столики всякие, полочки, не полочки, кресла, диваны, всякие рисунки, игрушки. Тут все есть практически. То есть если видите краски различные, можно любимо, любыми красками покрасить. Ну, дальше получается, что у нас здесь есть кухонные приборы, там всякие, много очень таких вот столиков для кухни, обоев очень много различных, дальше видите опять-таки кухонные приборы, там всякие, не знаю, микроволновки, плиты, вот холодильники идут, холодильник 3500, мне на него не хватает, это раз. Два он очень большой, но вряд ли я его здесь поставлю. Можно телевизор купить тоже, довольно-таки дорогой. Можно на стену купить, можно. Видите, ноутбуки всякие, окна можно различные ставить. Всего. Чего тут -то только нет. Вот всякие светильники. если кстати, светильников нет, ничего нет. Часы можно купить всякие. Вот они, плитки всякие различные. Растения, кровати. Немножко так рассказываю сейчас, что вообще есть в игре. Можно, видеть картины купить многие различные. Ну, это, кстати, будет потом купить. Сейчас денег нету. Розетки всякие. Вон, видите. У меня, получается, эти есть. Как их? Шторы есть. Ну, можно профиль, видите, посмотреть наш. Можно инструменты вкачивать, вы им пользуетесь и потом прокачиваете. Достижения проходите, вам за это золото дается. За золото вы открываете, вот нужный вам какой-то предмет, допустим, 5 золота, нужно тратить на любой предмет, чтобы их открыть. Настройки, ну, понятно, это не совсем важно. Ну, так вот, все, в принципе вот такая вот, видите, политка, это вот все политка я заделал. Вот это все плитка, не стал делать здесь обои плитка. Ну, поставил здесь обои, не стал плиткой делать. Ну, и давайте сейчас пройдем первое, наверное, для нас задание. А, планшет нажимаем, почтовый ящик. И выбираем свое такое, наверное, для нас более, сейчас простенько. Давайте на 6000 выберем. Чем дороже, тем там значит надо будет убираться больше, больше вкладывать туда. деньги нужны будут, у нас, у нас нету. Так, ну и вот у нас, видите, надо убирать вначале мусор. Таким вот образом убираем мусор. Его, туда, так наша поклевать еще будет. Убираем здесь, весь, весь мусор. Вот сюда пока так. дом пока поставить. Дом более старинный, могу вам так сказать, какой-то. Быстренько все это убираем. Видите, вот так вот убираем весь мусор. Просто нужно нажать один разок, и он у вас убирается. Ну, больше ничего такого нету выбираем с вами швабру и моем уже всякие пятна так это не надо это у нас надо шпаклевать будет так что здесь прям очень грязно прям вообще Стоит вроде бы дешево, ну, мало денег дадут, но грязно прям вообще, дай дорогу. Так, надо руки выбрать, давайте сейчас быстренько швабры сделаем. Так. Что, здесь еще что-нибудь такое есть? Да, есть, вот. Так, руками еще убираем вот наши осколки от плиток, мусор весь убрали, давайте окна, окна просто протирать пальцем водить по ним, и все. И они так, еще у нас окно есть. Так. можно, не можно, а нужно нам вот эти все вещи продавать. И вместо них наверняка что-то надо будет покупать у нас здесь не хватит на это очень много всего давать, видите потом после продажи, ну мы получаем, получаем за них деньги и нам надо будет за эти деньги получается купить новые вещи Но это будет, наверное, очень дорого стоить у нас даже этого не будет может придется сюда возвращаться в следующий раз потому что дороговато это все прям стоит я продаю это все более дешевое, ну потому что уже все старое. А покупать это все очень дорого. И 4000 тысячи всего лишь дадут. Это какое-то невыгодное задание. Так, мы сейчас продали, по-моему, все. Вот еще часы надо продать. Продали, по-моему, если не ошибаюсь, все. Теперь быстренько доделываем какую-то вот здесь уборку. Так, уборку мы доделали. Продавать вещи, по-моему, больше не нужно. Открывается. Открывается, -мо. Тут еще убирать. -мо. А здесь. И здесь убирать. Вот здесь, по-моему, выход тоже. Это выходная дверь. Ну, две двери надо еще убирать. Надеюсь, мы... На... Ну, наверное, сегодня мы не успеем. Я это буду, наверное, доделывать после уже видосик потому что здесь очень много всего надо убрать, еще покупать. Но Сейчас быстренько еще зашпаклюем... зашпаклюем стены. Я не знаю, пока краска нужна, там не нужна будет, но мы пока что зашпаклюем вот эти вот стены. Может быть, еще и придется все краской красить. Это вообще, это тогда так не видно. За 4000 это прям вообще. Так, здесь больше не вижу ничего. Так. Вот еще у нас зашпаклевать надо. Так Еще что-то есть. Вот еще. Все быстренько шпаклюем. После чего нам наверняка нужно будет Это все сделали Нам показывают еще продать один предмет Вот этот цветок наверное. Да, теперь все красить надо, ребятки В покрасить Бледно-оранжевый Так, бледно-оранжевый Он у нас есть Он у нас открытый, не придется даже деньги Золото не придется тратить И вот таким вот образом красим частично видите мы красим у нас уже на валике кончается краска все закончилось и опять надо мыкать наш валик в краску то все белые пятна видите исчезают закрашиваются ремонт прямо здесь первым хороший идет но мало так скажем оплачиваемый я тоже сюда больше наверное солью денег чем получу выгоду Так. так, Краски нам этой не хватит Нам нужно еще сейчас будет покупать банку И представлять, мы уже потратили нашу поклевку, Получается 500, Сколько то 300 И уже на краску потратим Сейчас получается 500, если не больше То есть уже смотрите сколько мы Если мебель нам не надо будет покупать Это еще будет более-менее Но нам нужно будет покупать мебель А это очень плохо Мебель это очень дорогая вещь так, ведро пустое. Мы покупаем заново ведро. Так. И красим заново все стенки. Так, у нас опять-таки закончилась наш покры... на нашем валике краска. Так, и все закрашиваем. Надеюсь, нам не нужно будет покупать вещи. Я имею в виду, никакую мебель, ничего не нужно будет покупать. Я на, на это надеюсь. Прям. Так, так, еще вот че тут, че тут, че не хватило. Давай еще разок, у нас хоть еще краска осталась. может быть, нужна будет в ванну. Гостиная покрасьте выделенные красные. Вот гостиная покрасить выделенные сегменты красный белинек. А вот это все еще белинеком красить? Обалдеть. Нам еще нужно краску, видите, покупать для того, чтобы покрасить белинеком. Ужасно. У Италии ужас, ребятки. И нещая, там просто э, испаган. но хорошо толкнулся, осталась краска. Это очень даже хорошо. Так, теперь опять-таки... Так, одни это ведро, тыку. Опять-таки красим, доделаем вот эти все стенки. закончилась так мы еще берем я надеюсь сейчас вот наверное надо будет заканчивать уже век потому что он очень большой вышел немножко вам обзорчик сделал сейчас доделаем вот эту вот крышу и уже наверно будем заканчивать небольшой обзорчик я вам сделал и я думаю вам это все хорошо будет плитку еще надо видите сделать ну плитку то же самое какую нам плитку нужно сделать сложенная вот это вот сложено, а какого цвета нам не показано, так что будем делать на свой взгляд. Давайте вот это вот сделаем. Она, кстати, очень быстро ложится. Видите, очень-очень быстро ложится. Ну, конечно же, на нее, видите, очень много денег уходит. Каждая плитка стоит 25, это прям вообще 30 штук по 25, там сколько... Это где-то 750, даже чуть больше, там где-то 800, и не знаю. Даже больше, по-моему, 825, по-моему, если не ошибаюсь. По математике я не шарю, но все. Такую вещь, наверное, надо на стримах проводить, даже не на видеороликов это очень долго. Замени выделенные предметы. Ага. Видите, нужно розетки все заменить. Пока я заменять их не буду. Мы уже, наверное, ребятки, будем заканчивать, так что уже время 16 минут видеолик идет. И я думаю, вам не будет нравиться видеоролики, которые длится очень долго. Так что, я думаю, закончим, и я потом это все сам продолжу и доделаю. Так что, ребятки, всем пока, ждите рыбалки и всем удачных денеков.